Здравствуйте, дорогие Девы по Солнцу и Девы по Восходящему Знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие Девы, в первой половине месяца может иметь место развитие событий, связанных с вашей повседневной жизнью, здоровьем и осознанием своего духовного мира. Начиная со второй половины месяца, начнется период, когда на передний план будет выступать ваша Личность. 1 августа – Ваша планета Меркурий перейдет в знак Льва. Вы можете в этот период обратиться внутрь себя, строить планы касательно будущего, сделать некоторые наметки. Возможно перемены в вашей рабочей обстановке. 12 августа Венера перейдет в знак Льва. Это влияние может оказать вам поддержку и помощь, которую вы можете и не заметить. Могут иметь место Тайная помощь и поддержка. Возможно развитие событий в связи со здоровьем. Так как Юпитер также находится в знаке Льва, то это могут быть радостные события. Вы можете ощутить себя хорошо с духовной стороны. Почувствуйте себя более спокойно, оптимистично. Это период, когда может возрасти ваша самоосознанность. Вы можете уделить время участию в других людях, помощи им, дорогие Девы. В сферах, связанных с работой, рутинной деятельностью, привычками, также возможны благоприятные изменения. В этот период возможно избавление от вредных привычек и установление здорового образа жизни, дорогие Девы. 10 августа произойдет полнолуние Водолея. Это говорит о том, что будут возможны некоторые изменения в сфере вашей повседневной жизни, условий работы. Вы можете предпринять некоторые шаги в связи с работой. Возможно получение результатов от предпринятых ранее дел. Это период, когда может возрасти ваша ответственность. Если есть вопросы, которыми вы пренебрегали, они могут заново встать перед вами – так как это полнолуние находится под влиянием Сатурна. Сатурн привлекает внимание к темам ответственности. Кроме того, в этот период будет возможно заключение долгосрочных соглашений, дорогие Девы. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Начиная с середины месяца, вы теперь сможете более свободно выражать себя. Возрастут контакты и поездки. 23 августа с переходом Солнца в знак Девы усилится ваша жизненная энергия 25 августа произойдет новолуние в деве это важное для вас время года в особенности если вы родились вблизи даты 25 августа то для вас возможны новые предприятия и начинания повлияющие на целый год которые будут касаться работы поездок образования или здоровья дорогие девы таковы общие влияния месяца